Друзья, привет! И сегодня у нас битва петличек от компании Комика и от компании Синко. Все пытаются догнать компанию Раде и их петлички Wireless Go. Не всем это получается, но сегодня мы с вами посмотрим, получилось ли это у компании Комика, у обновленной версии, либо у компании Синка. Основным преимуществом этих петличек в сравнении с Роде является то, что эти петлички могут быть двухканальными с двумя передатчиками и одним приемником, а у компании Раде только одноканальная система. Поэтому сегодня мы столкнем в одном видео эти две петлички. У компании Комика это обновленная версия. Раньше они назывались Комика Бум XD, Теперь они называются Comica Boom XU 1 и 2, в зависимости от того, какую версию вы приобрели, одноканальную либо двухканальную. У компании Comica это такая первая петличка G1 и версии A2 и A1. Мы с вами проведем несколько тестов этих петличек. В первую очередь, качество звука мы будем сравнивать их друг с другом в слепом ab тесте Снизу будет подписываться какая-то петличка A или B и в конце расскажем, какие петлички это были. Также мы проведем тест на расстояние, тест на то, насколько они сильно фанят от трех осевых стабилизаторов и тест качества ветрозащиты. Ну естественно начнем с распаковки и посмотрим, что же в комплекте. Поставляются они вот в таких вот чехольчиках. У Синка это полужесткий чехольчик поменьше, у компании комика это такой тканевый на молниях, чехольчик чуть побольше. Давайте начнем с комики. Внутри, в основном отделении, вокруг куча поролона и спрятаны два передатчика и один приемник. В дополнительном у нас, естественно, хранятся все аксессуары. Все провода, переходники, петлички и так далее. Давайте посмотрим на сами петлички. Они теперь стали тоньше, но стали чуть шире. У них появилась антенка. Это нужно для того, чтобы передача сигнала была более уверенной на расстоянии. Напомню, что в одном из наших обзоров, обзор на предыдущий комико Boom XD, мы их сравнивали с компанией Rode, и на расстоянии они себя показали не очень хорошо. Надеюсь, что вот эти вот немного абсурдные антенки на 2020 год, они покажут себя наилучшим образом и увеличат дальность работы этих петличек. Сам капсуль микрофона остался такой же квадратный. Прищепка такая же, которая может быть и прищепкой на одежду. И также прищепка ровно такая же идет на приемнике для того, чтобы поставить в холодный башмак. На приемнике две антенны. И руководство рекомендует направлять эти антенны в сторону передатчика. Точно так же на передатчике следует наклонять эту антенну в сторону приемника. Единственное, я не всегда как это можно сделать. Например, сейчас у меня петличка под одеждой и я ее просто выдвинул вдоль тела. Как ее можно было направить в сторону камеры, непонятно. Выглядело бы это очень странно. Заряжаются они через USB Type-C. Работают они до 6 часов. Есть выход на наушники, есть отдельный выход на камеру. И из интересного, чтобы их соединить между друг другом, если вдруг они потерялись, есть такие вот небольшие инфракрасные порты. Просто как в старое доброе время мы направляем инфракрасным портом в инфракрасный порт, нажимаем на кнопку «Найти», и они друг друга находят. Относительно старая технология, но которая в этой ситуации совершенно прекрасно работает. Сами петлички не очень тяжелые, такого достаточного веса, но я бы скорее бы использовал их вместе с петличкой обычной проводной. Собственно, к ним и перейдем. Что у нас есть из дополнительных аксессуаров? Это, естественно, сами петлички, две штуки. Меховые ветрозащиты, которые можно использовать как на этих петличках, так и на встроенных микрофонах. Черного цвета, что приятно. На самих петличках есть специальный такой вот язычок, который должен предотвращать спонтанное выдергивание из нашего передатчика. Давайте это проверим. Берем передатчик, вставляем микрофон вместе с этим специализированным язычком, с защелкой. Но, к сожалению, это не работает. Поэтому, если они вас будут бесить, можете совершенно спокойно снимать, никакого функционала вы от этого не потеряете. По дополнительным проводам у нас, естественно, идет кабель для подключения в камеру, трехпиновый на трехпиновый. Есть для подключения к смартфонам трехпиновый на четырехпиновый. Есть подключение к xlr -у. И всего лишь один кабель Type-C для зарядки. Напомню, что приборов у нас целых три. А кабель всего лишь один. Почему нельзя было положить еще два кабеля, для меня остается загадкой. Стоят они вот такого качества не особо много. Поэтому можно было бы и компания Комика положить нам сюда сразу три. И мы могли бы заряжать все три сразу прибора одновременно. А так, для того, чтобы заряжать все это одновременно, нам придется с вами докупить еще два проводка Type-C. Ну и само собой... Инструкция куда без нее. На этом у нас упаковка комики заканчивается. На мой взгляд, можно было уменьшить количество поролона вокруг упакованных приемников передатчиков. Тем самым кейс был бы гораздо меньше. На мой взгляд, вот это вот излишне большой кейс для двух портативных радиосистем. У компании Синка в плане размера все гораздо лучше, он гораздо компактнее и, в принципе, займет место у вас в рюкзаке э, примерно столько же, сколько и средненький объектив. Внутри у нас ждут аккуратненькие. Приемники-передатчики. Они выполнены одинаково. У приемника нет никакого экранчика, лишь парочку светодиодов, которые моргают и показывают статус. Несколько кнопочек регулировки. Сами корпуса этих петличек поменьше. Они довольно тонкие и их площадь сильно меньше. Выполнены из приятного тач-пластика, такие матовые. Внешне очень приятный и размер их сопоставим с компанией Rode Wireless Go. Передатчик у нас ровно такого же размера. Есть вход под микрофон, есть встроенный микрофон, к которому на защелках крепится ветрозащита. Принцип крепления ровно такой же, как и у RADEM. Заряжаются они точно так же через Type-C. Находят друг друга путем одновременного нажатия на специализированную кнопку сопряжения. И точно так же есть на выход, как и порт для наушников, точно так же и порт для вашего звукозаписывающего устройства. По дополнительным проводам. У нас есть две вот такие вот на ощупь довольно жиденькие петлички. Есть два провода: один для камеры, другой для смартфона. Трехпиновый на четырехпиновый, трехпиновый на трехпиновый. Два аллигатора под наши жиденькие петлички. Две меховые ветрозащиты на защелках, которые подходят исключительно для встроенных микрофонов. Поставить их на петлички уже не получится. Поэтому для петличек позаботьтесь и купите дополнительную ветрозащиту. Ветрозащита вот такая вот черная с серым, поэтому на самом передатчике она будет немножко выбиваться внешне из стилистики. И, наверное, самое интересное, это вот такой вот провод для зарядки. У нас с одной стороны стандартный USB-A, Потом он делится на 3 на три Type-C. Таким образом, заняв всего лишь один порт для зарядки, мы можем сразу заряжать все три прибора. Гениальное и простое решение от компании Synco для того, чтобы заряжать все ваши три прибора одновременно и занимая всего лишь один порт для зарядки. За вот это решение однозначно пятерка. Разве петлички от компании Синко заявлена работа до 5 часов, что чуть меньше, чем у комики, но незначительно. Эти петлички у нас двухканальные, а это значит, что есть возможность писать все два передатчика раздельно. Как это происходит? В приемник поступает сигнал от двух разных петличек, и попадая на стереокабель, он разделяет в левый канал, он пишет одну петличку, в правый канал вторую петличку. Таким образом, Потом на монтаже вы можете взять эту стереодорожку, поделить ее пополам на две монодорожки и уже по отдельности их редактировать. Никакой потери по звуку вы не получите, поскольку все равно петлички у нас пишут сами по себе моно, поскольку капсуль у них один. И, соответственно, если мы пишем человека, стерео нам и не нужно, поскольку у нас один рот, один источник звука и один микрофон, один микрофон для записи. Поэтому в этом нет ничего страшного, просто потом делим на монтаже на две монодорожки и редактируем, и все это будет совершенно прекрасно работать и звучать. Если вдруг вы пользуетесь только одним передатчиком, вы можете переключить на приемники из режима двухканального в одноканальный, и у вас в левый и правый канал будет писаться один и тот же звук, и потом вам придется чуть меньше заморачиваться на монтаже. Никаких разделений на дорожке вам уже делать не придется. В Комике это реализовано через более глубокое меню. На синка это реализовано просто нажатием на одну из клавиш. У Комики есть свой экранчик, поэтому надо поговорить про него чуть поподробнее. У нас есть отображение уровней сразу по двум петличкам. Мы можем редактировать громкость отдельно по двум каналам. Мы можем выставлять каналы. Менять режим стерео или моно. Можем поменять язык, можем посмотреть версию перепрошивки и в принципе больше нам ничего особо и не нужно и первым тестом у нас будет тест меховых ветрозащит итак вот так они выглядят на устройствах у компании комик она чуть поменьше и за счет черного цвета выглядит чуть получше поаккуратней а у компании синка она такая вот серая и более пушистая одеваются они довольно быстро и здесь главное уже отличие о том как они легко снимаются у компании Комика это делается предсказуемо, и случайно снять ее будет довольно тяжело. А вот у компании Синка она на двух защелочках, и сорвать ее можно довольно легко. Поэтому будьте внимательны. Ну что ж, давайте проведем тест ветрозащит. Будем одновременно на них дуть. Также проверим боковое задувание. У Комики здесь резиновый уплотнитель, у компании Синка здесь просто плотное прилегание. Итак, проверяем. Ну и давайте сравним без них. Разница колоссальная. Теперь проверим, насколько хорошо работают эти радиосистемы со своими же петличками. Сейчас вы можете звук слышать именно с этих радиопетличек и с их проводных петличек, подключенными сюда внутрь. У Комики это производится сверху, рядом с основным микрофоном. У Синка это делано, сделано сбоку. Оба штекера здесь прямые. Как мы уже с вами посмотрели, у Комики вот эта вот защита от выдергивания она абсолютно не работает. У симка такой системы не предусмотрено, никаких винтиков, ничего не сделано. Поэтому здесь все как обычно, все стандартно. А теперь давайте для интереса попробуем поменять эти петлички местами. Итак, я поменял передатчики местами, и теперь мы можем слышать, как они звучат помененные местами. Давайте послушаем, насколько они хорошо теперь звучат. Повлияет ли это как? повлияет ли это положительно, либо негативно на звук. Но, как показывает практика, когда мы вставляем в передатчик какой-либо внешний микрофон, то здесь мы уже слышим непосредственно сам внешний микрофон. Сами передатчики могут повлиять лишь на расстояние работы, на звук мы уже не влияем. Итак, сейчас мы с вами проведем тест на то, насколько они могут фонить. Этот тест практически никто не делает, но он оказался очень важным, поскольку были случаи, Дешевых радиосистем они начинали фонить, если вы их ставите на трехсевой стабилизатор. Потому что в трехсевом стабилизаторе есть три довольно мощных электромагнита. Это, собственно, они установлены в моторах за счет этого и идет мягкая и плавная работа этих трехсевых стабилизаторов. И на радиосистемы предыдущих, которые с антенками, они могли, особенно дешевые, получать наводки высокочасточные от этих самых моторов. Большинство современных радиосистем, которые уже работают на 2,4 Гц и имеют цифровую передачу, уже таких проблем нет. Но мы на всякий случай протестируем, потому что, мало ли, в погоне за удешевлением производитель что-то поменял, и эти петлички начинают фонить. Естественно, сейчас я потестирую передатчики, я буду подносить их близко к работающему, работающему стабилизатору. И здесь никаких лишних звуков, частот появляться не должно. Естественно, мы сделаем ровно такой же тест, поднеся его и к приемникам. Потому что именно приемники будут стоять в непосредственной близости к трехосевому стабилизатору. И нужно проверить и их. Внизу, естественно, напишем результаты работы. Ну и, наверное, самый важный тест – это тест на стабильную работу на расстоянии. Как будет проводиться этот тест? Все очень просто. Примерно так же, как и с комикой предыдущего поколения в сравнении с петличками роды компания Синка заявляет что при прямой видимости их петлички работают до 50 метров а при пробивании например человека они работают стабильно до 30 метров это мы с вами и проверим а компания комика не уточняет прямую видимость либо непрямую просто пишут работа до 120 метров что является просто огромнейшим расстоянием если она сможет выполнить хотя бы 50 метров это будет большое достижение, поскольку на расстоянии свыше 50 метров, нужно снимать ну, крайне редко. Итак, я в 5 метрах от камеры, на мне два передатчика от компании Синка и Комика. Сейчас я развернусь спиной камере, начну отсчитывать количество шагов, и мы сможем понять, на каком количестве шагов от камеры начнет обрубаться звук при пробивании через тело. Напомню, что для петличек, которые работают на 2,4 Гц, это довольно сложная задача. Потом пройду примерно 40 шагов, развернусь. И уже пойду, будет прямая видимость у передатчиков, и мы послушаем, на каком моменте они схватятся обратно, если у них было пропадание. Итак, мы на пяти шагах начинаем считать: шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, восемь, девять, тридцать, один, два, тридцать три. 35 36 37 38 39 40 вот и отошел почти на 40 и до этого момента писали прекрасно то в принципе это очень хорошее расстояние темки большее расстояние вам может понадобиться только если писать какие-то очень специфичные кадры например вы снимаете автоблоги либо какие-либо Итак, давайте пойдем обратно 40 и идем обратно, проверяем качество звука, чтобы нигде ничего не скакало. Напомню, что цифровые петлички у них звук либо есть, либо его нету. Не бывает никаких помех. Ну и заодно проверим, насколько хорошо идет шум потому что рядом с нами тут корабли плавают, машины рядом ездят. Ну что ж, вот такое вот такой тест на расстояние петличек Синка и Комика. Ну что ж, как вы можете видеть, петлички выполнили свою задачу с переменным успехом. Чтобы подвести итоги, необходимо упомянуть и о ценах. Цены на сегодняшний день, на момент записи этого видеоролика, начнем с компании RadE, которая является таким мерилом таких радиосистем, которые работают на 2,4 Гц, это 17900 за пару приемных передатчик Двойных систем у них не бывает, поэтому здесь только такой вариант. Нужно писать двух одновременно людей, покупайте две пары, тратите два раза по 17900. Далее, Комика. Вот такую двойную систему на два передатчика можно получить за 17 500. За ту же цену получаете двухканальную систему, у которой в комплекте уже есть петлички, есть неплохой, но довольно большой чехольчик и большое количество проводов в комплекте. Компания Синка точных цен у нас пока нет, но приблизительно за двойную систему придется потратить примерно 13 тысяч рублей, а за одинарную систему, возможно, в районе 9, там, с копейками тысяч в районе 9-10 тысяч. Петлички от компании Синка значительно дешевле. Мне больше понравился чехольчик, очень понравилась зарядка, но у нее отсутствует какое-либо понятное управление в плане того, что нет никакого экранчика. Нужно читать подробную инструкцию, где какие кнопочки, что нажимают и на что влияют. Поэтому здесь понятно, где они сэкономили. Но мне очень нравится сам им форм-фактор, полное отсутствие каких-либо э, антеннок. Ну, а выводы для себя вы должны сделать сами. Естественно, нужно сказать, какие микрофоны петлички были какие. Компания комика были под буквой А и компания Синка была под буквой Б. Поэтому выводы по звуку вы уже делаете сами. Комплектацию я вам показал, несколько тестов мы с вами произвели, на них посмотрели, пощупали, цену также обсудили. Поэтому напишите нам в комментариях свое мнение, что бы взяли вы, либо, возможно, вы взяли бы вообще РАДЕ, либо потратили бы еще больший бюджет на какие-нибудь более дорогие петлички, например, от тех же самых Синхайзер. Намещайте нас в соцсетях, мы стараемся активно вести Инстаграм. Подписывайтесь на наш YouTube, ну и обязательно заходите к нам на сайт и в гости в магазины. Магазин у нас в Москве, в Санкт-Петербурге, и доставляем с деком по всей стране. А я с вами прощаюсь. Счастливо!